Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал XLS Games. Мы продолжаем с вами Resident Evil. В этот раз мы уже играем за Леона, которого перебинтовала Ада. И Аду... что А, Аду ранили. Она упала там куда-то в мусорный Это Ее пробило стеклом ногу. И, короче, мы продолжаем дальше за Леона. Тут уже с оружием повеселее будет. Ну вот, конечно, я бы... Я бы, я бы, я бы, я бы, я бы... Почему Ада сюда не поехала, я не понял. Там лифт. Прямо есть печатная машинка Я предлагаю взять Дополнительно Ага Сука Получается все никак Теперь А здесь наверх вход закрыт Точно она же сюда залазила Значит нам остается только лифт И двигаться выше Так Мусоросжигатель еще здесь была машинка Вот тут закрытое помещение Которое там что-то, ну как закрыто, Там что-то есть, но мы его не исследовали Шлюз А, вот еще одна машинка Сохраняемся поехали Так, вот оно Вот оно, оно Я предлагаю взять Оружие Потому что Потому что Предлагаю взять на всякий случай клинок самурая Хотя так будет неинтересно. Ладно, пусть остается наш ствол Но у нас сведение уже быстро, у нас рукоятка, у нас очень много всего на нем навешано, на навешано, одето Так, куда можно пойти? Я предполагаю, что сюда Ага, хуево предполагаю, нам вниз надо Да, вон там спуск Ну, крокодила мы уже победили Но Я жду очередное дерьмо Патроны Патроны, патрончики Давай-ка мы Объединим их Вот с этими Вот так Жетон нам еще пригодится На нем еще не горит Галочка, что он больше не нужен Поэтому пока оставляем Да, запах-то приятный А, ah, Да, как великий Куплинов говорит mm -hmm. Я не знаю, нам в эту сторону Ёб твою мать, нет, не хочу туда Бля, подожди, ну не, не могу, не пойти А, он в соседнем туннеле, чучело это Опа, а вот это очень хорошо а вот это очень хорошо Патроны для обреза нужны всегда Зомби? Я слышал, как он орал, только вот где он Бля, сейчас выпрыгнет из воды Да? Нет Очень странно, что не выпрыгнул из воды Так, ну это солдаты амбреллы их я знаю, их я помню Видеокассета Use Operation Nest Так, хорошо, пригодится кассета Иди-ка отдохни Друголетчик иди отдохни, друголётчик Аккуратненько, спокойненько поднимаемся Но мы-то, я так понимаю, уже двигаемся именно к амбреле. Так, что у нас здесь? Ничего Но коридор горит красным, значит что-то есть Заперто Коридор горит красным Хорошо Деталь устройства Так Ага. ага, а зачем, а зачем я это сделал Три выстрела Блядь, что это было А, я могу назад ее поставить По... будешь? Видимо не будет Изучить Так, ну, это по-моему обычный же придох Стоп, это шахматная фигурка Кассета Нестрекер Хорошо Так, на жетоне ничего уже нету это было понятно, что это флешечка Давай-ка сюда Ага Ага, запертые двери везде Туда деталь надо оставить Оставить, сходить, вернуться Ну сейчас так и сделаем Сходим туда, вернемся назад Хура, так вниз можно пойти вниз что-то есть да внизу что точки Да есть прелесть нож это хорошо нам сюда или не сюда Средний канал, верхний канал. Не, подожди, там дверь была. Предлагаю сначала в дверь. Ой. Но как по мне, обстановка с каждым разом все... Да ладно! А можно ли попробовать успеть ее достать? И забежать сюда. Ага. Конечно, в дерьме искупался только что Бля, меня эти звуки пугают Да, вон лежит Ладно, патронов немного Нельзя так Бездумно Ага А вентиля-то у меня нету Ну, значит, вентиль где-то там а Есть граната. Есть. Сейчас я ему. Что там? Высококачественный порох. Но это хреновина. Стопудово сейчас выпрыгнет. Чтобы наверняка Блядь, гранат не осталось Это херово Потому что гранатами, конечно, идеально Против сражаться О, хоть одна открытая дверь Поезд. Поезд В глубины ада В, в глубины ады Вон да, фуникулер это интересно Ни хрена тут нет интересного, блять Я так понимаю, нам на него, в него И с помощью него вниз в академию В академию Амбрелла, блять, прям как в сериале Копия письма в офис Амбрелла Доктор Оуэнс по всему Нест раздает сигнал тревоги Нестер, а, гнездо Ситуация вышла из-под контроля, заражена вирусом Поверить не могу, защитные меры не сработали, будто их не было Мои руки никак не могу откашляться Так это ваших рук дело Получается, Оуэнс мразь Так, точки -то тут есть? Чтоточки есть? Вижу Патроны для дробовика Что-то есть еще Что-то есть еще А, возможно, ниже Опа, кат-сценка подъехала like Да, потому что рычит он не как обычный зомби О, это там Эйда Эйда? Так, сохраняемся найдите аду кассета есть Блин, такой интерактив классный да вот она как-то заезжает такая чуть-чуть oh. блять это что секс Ебать Я хотел прочитать про вирус и не смог Патроны есть, но мало Ладно, мы как-нибудь справимся, я думаю Это что? Видеомагнитофон О, подожди, патроны для пистолета Где, где, где? Вижу Забираю Три штуки? Серьезно? А зачем мне еще видеомагнитофон? Типа еще можно что-то будет посмотреть? А, все, кассета Это, Эта кассета мне больше не нужна Эту можно дропнуть Хорошо Опа А вот и шашечки Так, смотри, там конь Коня сюда Воткнуть шекер Ну это понятно Определенно ладья и конь на другой стене А слон и ферзь не рядом друг с другом Еще ферзь и ладья были напротив друг друга Хорошо я понял Это слон Это слон Это пешка Ладья и конь на одной стене. А слон и ферзь не рядом друг с другом. Ферс и ладья были напротив друг друга. Ферзь и ладья напротив друг друга. Ладьи у меня нету. Слон и ферзь не рядом друг с другом. Там пешка. Так мне надо за остальными идти. Подожди, а как я остальные заберу? А, арта -а. канализации. Супер. Ну все. Мы теперь можем выйти назад. Или как? Или что? Или где? Комната с ощущным бассейном. Ну, По-моему, я... Не, я, я вот здесь спускался. Ну, то есть я сейчас по -мо факту могу здесь вот пройти, правильно? Бля, если я закосячил. И я, я не взял шашку, я теперь не могу назад вернуться. Ага, прыгнуть нельзя. Но и обойти нельзя. Стоп, есть рычаг. Все, мы сейчас вот так вот все заберем, соберем обратно. Мы проход откроем. Нам будет попроще. Что с этой стороны? Так, стоп, там что-то есть. Это видно сразу. Тут дверь... С выходом охуенный выход а нет выход есть вниз стоп ладно очередная огромная локация которую надо будет изучить я ж знал что ты живой сучонок так надо будет узнать пароль от сейфа давай-ка объединим а нет синий нельзя объединять вместе чекнем что с той стороны мне нужно собрать все шахматные фигурки так травка это можно объединить что там приспособление опа ID так, вот он фуникулер Амбреллы, и мы только вместе с Адой сможем туда забраться. В принципе, логично. Здесь мы все забрали. Почти. Письмо. Питанция доставки. Потом прочитаем. Огнестойкий сейф. Одна штука. Кодовая комбинация написана мелом на боковой стенке. Не забудьте стереть надпись, прежде чем приступить к использованию товара. А вот тебе и потом почитаю. А вон там этот сейф и стоит. Ну и все. На боковой стенке белым мелом. Два лево, 12 справа, 8 лево. Раз, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еп yep. Опа, это для чего? Ложа для дробовика Бля, фига он мощный стал теперь Хорошо, здесь у нас все, мы спускаемся обратно Мы спускаемся обратно и пойдем собирать фигурки Блядь, сука а Почему он меня укусил? Бля, у меня, я ж нож не поставил на быстрый слот Сука Нож на быстрый слот выбрать Хорошо, я даже испугался Ты встанешь? А? Чучело Видимо не встанет Травушка зеленая, травушка Так, ну траву нет смысла есть Туда я не пойду Ну пойду, но потом Нижний канал, кладовая с припасами Средний канал, а вот и лифт Я смогу выбраться Так Приспособление у нас есть Хорошо Приспособление надо забирать Так, туда можно спуститься И там что-то есть интересное Плюс лестница Бля, какая жесть Там уже вон кишки какие-то плавают Просто это хуйня блядь, Годами здесь разрасталось Такого члена Бля, это не пойду Ключ От чего-то от чего ключ Что там за выход? Так, это спуск в нижний канал И туда можно попасть А, но тут много не походишь Далеко не пройдешь Поэтому можно спуститься и забрать вещи Правильно? А, нет, пройдешь Не, не здесь не пройдешь и кто такая, нахуй? What the hell was that? Так, травушку объединяем. Ага, можно пройти. Oh This is worse. Я не думаю, что нам... Хотя там комната с припасами и какие-то двери. Но, видимо, нам туда надо. Блять! Ебать! Ах ты, сука! Блять, еще одна хуйня выпрыгнула. Так, теперь я думаю, можно съесть вот эту траву. Нож забирай Там еще один, блядь, черт этот драться сейчас бля у меня три патрона нет блять еще один стоп блять я в него впихнул свой охотничий нож который крутой надо давать сюда выбираться быстрее Да ну нахуй. Ой, блять. Я не знаю, как мы будем выбираться. У меня два патрона. И мой один нож остался в одном ублюдке, а второй у меня, мягко говоря, такой себе. Заебись, а тут ключ нужен. Король. Да, конечно, блять Или это король Нет Блять, зачем я сюда пришел В таком случае вообще Пиздец А там что, блять, там огнемет Это кто? Это ферзь Правильно? Это ферзь. Ладно, не зря пришел. А, стоп. Я и так мог сюда попасть. Хорошо. Не обязательно король. Забирай. Складывай сюда. Опа, а вот это для ферзя. Надо посмотреть, что здесь Ага, здесь король И где он упал? Король! Кто-то свалился, блядь, откуда-то А, вот ты где, блядь. король Отлично. Ебать. Ебать. неплохо неплохо там мелок так хорошо мне надо мне надо скорее всего придется выбросить эту травичку у меня просто пусто У меня нет вообще ничего я выброшу эту траву по хп пока нормально мне нужно забрать фигурки шахматные останется ладья Так, стоп Туда нужно поставить ферзя Да, только вместо чего Давай вот этот, он на единичку вылечит Плюс даст брони на определенное время Так, здесь ферзь Тут мы сейчас ставим короля И идем, забираем. Перзя. И возвращаемся назад. Эндли! А, там было красная трава. Да у меня места нет для красной травы. Все, погнали. Теперь мы можем со спокойной душой возвращаться назад. Подожди, а, она здесь вообще стояла Да я мне ей объединить Ее не с чем и не с кем Ну ч, ублюдки Батя с огнеметом? Батя с огнеметом? Иди сюда, нахуй Сейчас я вас сожгу нахуй всех. Гуляй. Так, ну патронов мало. Огнемета. Прям очень. Ну как мало, они быстро заканчивают. Сука. Нож, блядь, в него впихни. А теперь нож забери. Бля, у меня сейчас и на огнемете патронов не будет. Отлично. У нас есть много фигурок. Каналы мы посетили. Можем с каналов уходить. Предлагаю вернуться, фигурки поставить, чтобы они не занимали место. Там уже не важно, как оно будет. Правильно, или неправильно? Так, стоять. А как мне выбраться отсюда? А, это с обратной стороны. Стоп, подожди. Я же оттуда пробежал, там же мост был Мы же под мостом шли Вот сюда Все, супер Из дюков погрызли этих Но я что-то в канале забыл Он горит красным, значит я что-то там оставил БЛЯТЬ! Жирный член, блять Ты же мне сказал, что ты не встанешь Почему нету добивания? Нож отдай. Бля, вот это дела. 40. Бля, 40 заряда осталось. Прям очень мало. Так, нам куда, куда, куда, куда? Туда. Оставим фигурки. Возьмем пистолет. Тут патронов. Вообще не хватает. Так, у меня есть еще дополнительно три фигуры. Здесь четыре места. Читай. Ладья и конь на одной стене. А слон и ферзь не рядом друг с другом. Ферзь и ладья будут были друг напротив друга. У меня еще есть король. Ладья и конь на одной стене. Ну, тут точно пешка. Ладья и конь на одной стене. Хорошо, конь там. Значит, там же вместе с конем и ладья. Получается, э, на той стене должна быть ладья и слон. Вот здесь будет ладья, вот здесь будет слон. Конь и ладья на одной стене, правильно? Ладья и конь на одной стене Значит здесь конь, здесь ладья, здесь слон По центру будет Если по центру будет ладья То здесь будет ферзь, соответственно здесь будет король Король А здесь будет ферзь Так, теперь осталось пойти и забрать еще одну деталь Ящик с оружием есть Так, теперь у нас много места Но нет патрона Можно, конечно, взять Но слишком сильно Можно и миниган взять Не, ладно, давайте возьмем автомат Хорошо. Но только для того, чтобы дойти, потому что нету патронов вообще. Нигде нету. Бля, ну нельзя же в игре делать так мало патронов. Я понимаю, что там типа с DLC все дела, у меня тут есть оружие. Куда бежать? А, вот дверь. Теперь возвращаемся обратно. Там, где мы открыли канализацию. Канализацию. Анализацию Анализацию Куда нам? Сюда нам, по-моему Или нифига не сюда Нет, там, по-моему, Фуникулер только был Бля, где я спускался, чтобы этот открыть? Точно не здесь Ладненько. Ясненько. Понятненько. Нихера, нихера, что чуть ли не понятненько. Вот, все правильно. Не туда пошел. Вот, мы спускаемся в средний канал. Сука, только вылез. Чепубель. Да что это за монстры, которых ты не можешь загасить? Я представляю, сколько мне патронов вы понадобилось в пистолете. Че, ширихнулись, нельзя так делать. Вот лифт, который позволит подняться наверх. Если мне вентиль больше не нужен, я его просто выброшу. Зачем, чтобы под место занимал? Смотрим. Нет, вентиль еще нужен. Опа. Патроны для дробовичка. Спасибо, приятно Так, здесь пусто Поехали Я надеюсь, он не встанет. О, сумка! Блять, какая прелесть! Еще плюс две ячейки. Что там? Опа! А вот и пленка для проявления. А в мастерской, кстати, еще не все. Есть и патроны. А вот теперь все. А, дверь можно разблокировать. Там lock. И забрать фигурку. Но, мне кажется, сейчас сработал скрипт и начнется пиздец Я прав? Конечно, я прав Готовься к тому, что сейчас Мистер Икс придет и начнет трахать наш зад Так, нам в эту сторону И нам сюда можно туда еще пройти Там ничего нету Кто-то слышу, ходит Бля, ну на самом деле напряженно, очень напряженно Я вообще не знаю, как он с этим справляется Он там, блядь, считай, один просто бегает И у него непонятно, что происходит Одну аду встретил живую ну и хорошо, и психанутую эту больную доктора, Аннет Биркин Я с первого раза угадал Saves Ada. ада Что там? Трава у дома Зеленая, зеленая и зеленая трава тоже есть. Не работает. Конечно же не работает. Ну, пауэр вроде там есть. Объединяем. Прелесть. Все, три травы, это круто. Да ладно. Надо угадать. Можно и так. А что здесь есть? Здесь ничего Кто-то будет сейчас Блять, я же сказал нахуй Уебок, блядь Кусок говна Дыряло Ну-ка иди сюда нахуй Ори мне, блядь. Блядь, нихуя себе больно. Заряжайся. И где мне нужно было найти патроны для этого уебана? Опа, вот и опасность. Быстрее, быстрее, или он? Мне пизда А не, мне пока еще хорошо Уже плохо Нож. Что еще, блять, флешка. Бля, почему нельзя уворачиваться? Блять! Я понимаю, что погибли. Бля, меня сдуло вместе с ним. нахуй так ну мы его сбиваем нет давай нахуй гуляй сопляк ебаный Блять, вот он вцепился, сука. Да, бля, он все равно живой будет. Стопудово, еще с ним драться и драться придется. Нихуявый босс. Я хочу сказать. Мне некуда положить флешку. Ой, как, как аккуратненько, красивенько сложилась мне дорожка к выходу. Не может быть А Тэми лок Сейфти Тэми сейфти Ого там патронов сколько было Подожди Как это я их пропустил Объединить Так давай-ка мы Дробовик зарядим Запрыгнуть я могу? А, стоп, они вот здесь лежат Прелесть, кстати Для пустынного орла патроны Так, ну я предлагаю делать паузу На этой ноте чудесной Так, а где автомат? На этой чудесной ноте надо сделать перерыв. Так, вот и мусороприемник. Идем за Ада и все. Уже начал беспокоиться. Ой, какая она сексуальная. Блять. О, баранины. Он в плечо, она в ногу. Все хуже, чем я предполагал Ну, конечно, они же там Ну, он молодой такой, красавчик Такой Услуга за услугу <sharp> <sharp> Заигрывают друг с другом. Мне нравится. Гнездо, right <sharp> <sharp> все правильно. <sharp> Но нам нужен ее ID-браслет nice. anyway, Все, сохраняемся И все